Мужики, привет, с вами Тони Сыкс, я тут на острове Бали, и я хочу вам записать видео, опять, как мы это делаем в формате без монтажа, ленивая я жопа. А, это видео будет полезно для двух типов людей. Первое, это которые вообще не умеют знакомиться, и второе, которые, ну, что-то знают о знакомстве, может, даже знают много с теоретической точки зрения, но на практике все либо хуёво получается, либо по-прежнему страшно. Либо ты думаешь, нахуй это надо, пикапнет не для меня, я лучше залезу куда-нибудь на сайты знакомств, с Ctrl-C, Ctrl-V, там и прочая лайка, И ты вот сидишь порой и думаешь, блядь, вот я много видосов посмотрел, я уже сделал много подходов, но нихуя не получается. Либо опять же по-прежнему страшно, вот специально для тебя, да, либо ты не знаешь... Либо, знаю что нихера не получается, досмотри это видео до конца. Я там сделаю маленький анонс моего бесплатного, ну, назовем это, мини тренинг которым будет несколько видосов полезных для тебя именно в конкретной ситуации, что делать, если стрёмно. Вот ты даже все знаешь, но стрёмно, или наоборот ты нихера не знаешь и все равно стрёмно, или нихера не знаешь, не стрёмно, но, блядь, отличный повод не подходить к девушкам, не знакомиться с ними. Итак, две части этого видео. Первая – теоретическая, вторая – как раз-таки маленький анонс. Начнем. Начнем с первой части. Давно я вам рассказывал по частям, что делать, как вообще происходит знакомство, свидание, соблазнение и так далее. Давай мы сейчас это структурируем наконец-таки. Ты можешь сейчас взять себе ручку, блокнотик и искать, искать, соответственно, видосы по тем темам, которые мы сегодня озвучим. Итак, запиши. Система соблазнения. Система соблазнения состоит из пяти этапов. Четыре из них основные. Первый этап – это захват внимания. Второй этап – это привлечение, третий этап – это рапорт, Четвертый этап это соблазнение плюс секс И пятый этап это отношения Отношения мы с вами рассматривать не будем Потому что это тот формат, который ну, каждый выбирает сам Либо классические отношения Либо же отношения только ради секса Либо множественные отношения э, MLTR, да, Multi Long Time resist, Relation Че это я тут со своими резисторами Не суть а, Либо же ты просто дружишь с девушками Либо она подгоняет тебе своих подруг Либо помогает соблазнить тебе девочек То есть вариантов много Мы сейчас рассмотрим с тобой захват внимания, привлечение, рапорт, и соблазнение. Точнее, не рассмотрим, а запишем вот эти четыре темы. Четыре больших стадии. соблазнения плюс секс у нас будет финальный. Без секса, я думаю, все вы знаете, отношений не бывает. И в этом конкретно ролике давай чуточку поподробнее про самую первую стадию, а именно стадия захвата внимания. То есть твоя задача захватить внимание девушки для того, чтобы она стояла, общалась с тобой, никуда не уходила и, соответственно, слушала тебя. Согласись, вот, ну, можешь не согласиться, но как думаешь, как Проще, да, вот познакомиться с девушкой. Когда ты идешь за ней, ходишь-ходишь, там, выглядываешь из-за угла или, там, в эту сторону, пытаешься с что-то заговорить, какие-то там вопросы открытые задавать. Любят это пикаперы задавать открытые вопросы. Ой, ты, ты из какого города? Ну, из Москвы. А кем ты работаешь? Юристом. Открытые вопросы, а получается хуйня, интервьюирование это нафиг не надо. Но давай вернемся к нашей стадии захвата внимания. А, есть несколько схем, по которым ты можешь идти э, для того, чтобы захватить внимание девушки. Мы для самого простого, вот, чтобы ты мог прям, не буду тебя усложнять, самая простая схема захвата внимания делится на несколько этапов. И Запиши. Первый этап – это необычное прерывание. Тебе нужно вырвать ее из привычного ее контекста, из ее окружения. Ну, я думаю, ты по названию понимаешь, да, что тебе нужно прервать ее так, чтобы она, во-первых, для нее это было непривычно, во-вторых, чтобы она забыла про все свои мысли, которые у нее в голове. Второй этап – это предыстория. В двух словах рассказываешь, что ты здесь сделал, соответственно, куда ты шел, или какие у тебя были мысли до того, как к ней подойти, то есть это фактически то, что ты вот реально здесь сделал. Не нужно тебе придумать дохера хера каких-то вашей маме взять не нужно и прочие было это нафиг не надо все намного проще третий этап наблюдательное предположение плюс комплимент либо комплимент плюс наблюдательное предположение эта тема огромная мы ее рассматриваем на наших мастер-классах в москве по ссылочку в описании я оставлю если ты из москвы записывайся на ближайший мастер-класс и четвертый этап у нас это укладка предположений или он же беспроигрышный диалог то есть ты Строишь свое общение таким образом, чтобы максимально быстро заинтересовывать ее. Чтобы, во-первых, она не просто не сбежала, да, чтобы ей было интересно с тобой общаться настолько, чтобы она забила на все свои дела и пошла с тобой на свидание. Вот четыре простых этапа. Ну, можешь пятый дописать. Это увод на быстрое свидание. Это одна из простейших схем, как ты можешь... А Как ты можешь с девочками знакомиться, если у тебя не хватает структурных знаний в голове? То есть ты вроде что-то где-то слышал, где-то что-то по кусочкам собирал, но целой системы, целой системы нету. Воспользуйся этим, увидишь, какие охуенные результаты могут быть. Теперь ко второй части, это к нашим анонсам. Да, мы не будем слишком большие, слишком долгие ролики записывать, по чуть-чуть, парни, по чуть-чуть. А, именно чтобы дать вам максимально полезный контент, без всякой хрени, без всякого а, и скоро у нас там, наверное, еще рекламки выйдут, короче, без всякой рекламы. Ссылочка в описании. Будут три э, или четыре ролика, сейчас не могу сказать, которые будут только на той странице, которая по ссылке внизу. И там мы будем разбирать, что делать если тебе стрёмно, как побороть этот страх подхода, нужно ли его побороть или нет, ну там разные хитрости есть, разные способы на самом деле преодоления страха подхода. А с чего начинать знакомство более подробно поговорим. Ты сделаешь уже несколько подходиков, ты уже познакомишься с несколькими девушками, я тебе расскажу как брать телефоны, чуть-чуть подробнее по разные этапы, но опять же это будет только для тех, кто оставит, ну кто зарегистрируется на этот Бесплатный, назовем его, мини-тренинг по знакомствам по ссылочке в описании. Поэтому, если ты готов, то внизу по ссылке переходи, оставляй свой e-mail, там тебе будут приходить на почту, на твой e-mail ссылки на это видео, на следующие обучающие видео, которые не будут на основном канале. Более того, эти видео будут доступны очень ограниченное время. То есть там 3-4 дней, не больше. Если ты участвовал в прошлом бесплатном тренинге, я думаю, ты обратил внимание, что у нас там 1-2 дня и все. Больше видео не доступно. И не надо, пожалуйста, писать мне ВКонтакте, типа, дай доступ, я не мог. Нет, чуваки, мое правило такое. Вы либо проходите сейчас, проходите по шагам, либо никогда. Либо не со мной, естественно, это вы уже сами решаете. Что ж, всем спасибо, желаю вам хорошей ну, а, кстати, с наступившей вас весной, знаю, что погода в России не везде сейчас хороша, но здесь нормально. Если вы видите, у меня тут скоро будет дождь, поэтому надо сруливать. Лайк, подписка, колокольчик, всем пока!